Я такие модели вам сегодня покажу, что вы просто офигеете. Не хочу спойлерить, но если вы досмотрите этот ролик до конца, то увидите в нем балдежную гравитационную пушку из Half-Life, пистолет-пулемет Крис Вектор и еще много всего интересного. Так что скорее хватайте чего-нибудь похрустеть, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и выезжаем.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 Сначала у меня была идея показать вам лук, но в последний момент я посчитал, что его убойной силой будет недостаточно. А вот самострел – это как раз то, что нам нужно. Необычайность именно этого арбалета заключается в следующем. Во-первых, он практически полностью состоит из лего-конструктора, Хотя я бы даже сказал, что полностью. Ведь не из конструктора здесь только резиночки и веревка, необходимые для того, чтобы мы могли из него действительно стрелять, а не имитировать выстрелы. Во-первых, такой вот игрушечный арбалет полностью соответствует настоящему оружию и отличается как точностью своей стрельбы, так и убойной силой. А в-третьих, но ну вы только взгляните, какой же он красивый. А это наикрасивейший длинный японский меч Катана. И он тоже, представьте себе, полностью сделан из Лего. Даже лезвие, да.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 А это легендарный Desert Eagle, он же Пустынный Орел, самозарядный пистолет крупного калибра, разработанный компанией Magnum Research. Орел позиционируется как охотничье оружие, спортивное оружие и оружие для самозащиты от диких зверей и преступных посягательств. Мы очень часто можем видеть его в различных шутерах, сюжетных играх, а также в фильмах. Оно и понятно, изрядная мощность и запредельно брутальный дизайн сделали Орла любимцем Голливуда и производителей компьютерных стрелялок. Из-за такой популярности компании разработчику даже не нужно тратиться на рекламу. Модель из конструктора, к слову, получилась не менее эффектной и такой же внушительной в размерах. Она очень круто перезаряжается, а также умеет стрелять. Всем бы такую пушку. На очереди Галил Ace. Компактная легкая штурмовая винтовка. Хотя с первым я бы поспорил. Она настолько детализирована и проработана, что мне даже страшно представить, сколько же здесь деталей.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 Большие тяжелые пушки это безусловно классно и эффектно, но иногда все же хочется чего-то полегче. Что хорошо лежит в руках, не требует наличия сошек и при этом будет быстро и кучно стрелять. Лучше всего под мое описание подойдет этот пистолет-пулемет. Он такой маленький, что после громадных гранатометов и пулеметов уже даже как-то непривычно. Складывается ощущение, что чего-то не хватает. В комплекте к нему идет глушитель, так что можно даже чутка покрысить и напасть на оппонента в самый неожиданный момент. Или мы из-за честное сражения? Ладно, согласен, лучше смотреть врагу в лицо. Стреляет эта штука, на мое удивление, пипец как быстро. В качестве патронов здесь выступают резиночки. В отличие от пластикового варианта, при попадании они не оставляют после себя следов и практически не ощущаются. Ну как же мы могли пройти мимо АВМ-очки? Никак, правильно. Поэтому встречайте, британская снайперская винтовка, разработанная в компании Accuracy International под винтовочный патрон Magnum. Как и подобает снайперкам, у модели из Лего имеются оружейные сошки. А из ее интересных фишек стоит отметить регулируемый по длине приклад, рабочий механизм перезарядки, возможность стрельбы резиночками на приличную дистанцию, заправляемый магазин и, конечно же, внушительный в размерах оптический прицел. Да и сама винтовка ничуть не маленькая, как раз то, что доктор прописал. А это фантастический пистолет-пулемет Крис Вектор, хорошо знакомый нам по художественным фильмам и еще лучше по компьютерным играм. Его история началась в Швейцарии. Корпорация Gamma KDG Systems SA, позже переименованная в Крис Systems SA, в начале 2000-х поставила перед собой цель – создание уникального по характеристикам пистолета-пулемета для полиции и вооруженных сил. Спойлер – задача выполнена на 1000% оригинальный крис-вектор отличается достаточно скромными габаритами смотря на модели с конструкторов это трудно поверить но действительно так и есть крис-вектор без каких-либо специальных инструментов за считанные секунды позволяет сменить калибр вести огонь в трех режимах а его темп стрельбы это просто нечто настоящий монстр поэтому фанаты необычных пушек обязательно должны заценить его лего версию прикиньте здесь даже планка пикати не предусмотрена на нее вы можете установить различные прицельные приспособления и другие аксессуары. Магазин съемный, перезарядка работает, оружие в руках ощущается невероятно круто. О чем еще мечтать? Воу-воу-воу! Ничего себе, какие гости! Это Баррет М95. Американская крупнокалиберная снайперская винтовка, разработанная под патрон 50 BMG и производившаяся компанией баррет Firearms. Своим видом она отличается от пушек, что были до, хотя и конструкция будет четка попроще. Стрелять из нее можно, но резиночками и выстрелы получаются не особо мощными, хотя для такой-то снайперки могли и постараться. Но, как ни странно, даже столь существенные недостатки полностью перекрывает потрясающий дизайн. Клевая пушка, очень. Еще и расцветка такая приятная.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 А это мега крутой арбалет из Лего. Скажу честно, когда я впервые его увидел, я просто добавил его в заметки. Ну, потому что выглядит красиво. Достаточно большой и все такое. Но когда я увидел вот это в действии, я, мягко говоря, офигел. Посмотрите, как мощно и необычно он достается. Как двигаются все Лего детальки. Я, наверное, в жизни не подумал бы, что это даже возможно. Чтобы все так круто двигалось и в то же время не ломалось. Стреляет же арбалет относительно далеко. С патроном полегче пули улетят как следует. Даже АИМ потренить можно.